Не дана судьба благая, И удел не дам благой. Петь и петь не умолкая, Для тебя мой Бог святой. Ты меня чудесным словом Оградил от суеты. Ты мой Бог, и нет другого, Кто б любил. я один единственный ты мой я песнями тебя хваля нашел в душе своей покой как могу я не заметить что со мной ты сотворил я был узником у смерти, ну а ты освободил Я свободен, я раскован, я вовсю хочу кричать Ты мой Бог и нет другого, кто бы смог бы так спасать О мой Творец, ты любовь моя, один-единственный Поля, нашел душе своей покой. Ты даешь мне чудо песни, прославляясь через них. О мой Бог, как ты чудесен. О мой Бог, как ты вели, разум мой хоть уничтожен, но сумел всю суть мести, Ты мой Бог, тебя я должен, день и ночь благодарить. О, мой Творец, и любовь моя один один. Нашел в душе своей покой О мой творец, и любовь моя Один единственный ты мой Я песнями тебя хваля. Нашел в душе своей покой.